Родители в клопах. Я хочу прожить э, это ну, до конца. Советы, и мой больше... совет короткий не общаться, избавиться от клопов, вытравить и не общаться с такими родителями. Мой и... короткий ответ. все Просто выкинуть. Э, ну, как просто ты выкинешь э, родителей и, и просто перестанешь с ними общаться? Но ну, это же больно. То есть, душа, представьте, вот... она стояла миллионы миллиарды лет. Она пришла на эту землю. А Тело ее порвали, и что с да, это... Ну это не просто же человек, да? Вы же mm -hmm. понимаете, что это ясновидящее, тоже со стажем, еще и психолог, mm -hmm. и в общем, вообще мама не горюет. То есть на mm -hmm. да, податься, кстати, очень многие вопросы говорят, В чем а, моя реализация, в чем моя сильная сторона?